Ранее у меня такого опыта не было. Хочу поделиться с вами своим опытом и, возможно, получить от вас какие-то комментарии по этому поводу. Возможно, что-то я пока делаю не так и можно это делать по-другому. Сейчас все по порядку расскажу. Значит, как известно, в учете некоммерческой организации она не извлекает себе выгоду и пользу, и весь учет у нее должен происходить на счете 8602. Вот этот счет в оборотно-сальдовой ведомости. То есть, если некоммерческая организация не занимается коммерческой деятельностью, а в данном случае это вообще благотворительный фонд вот у меня, то счета 90, вот в моем случае его, не должно присутствовать. И, соответственно, все движения по банку, по, по журналу операции, все должно идти через 86-й счет. Вот как я решила эти задачи. Сейчас покажу в банке непосредственно банковские выписки. Ну, например, у нас приходят добровольные пожертвования. Вот эти суммы. Они видны в оборотно-сальдовой ведомости. Открываю. Здесь вид операции, прочее поступление. Счет расчетов 86. Благотворительная деятельность в соответствии с уставом. Сейчас, секунду, я посмотрю. 862. То есть у нас счет 8602. Он вот как бы один. У него нет суб-счетов. -суб Называется он «Прочее целевое, финанс... Прочие... Прочие целевое финансирование и поступление». Движение денежных средств, добровольные взносы, статья «Движение денежных средств, пожертвования, добровольные взносы». То есть вот таким образом идут все поступления. У нас поступления только в качестве пожертвований. Далее самое интересное – расходы. Расходы. Основной, постоянный расход, он не основной, но постоянный. Это комиссия банка за обслуживание. Вот их видно. 199 рублей, 1289. Вот открываю первую попавшуюся строчку. значит Также здесь приходится мне ставить прочие списания. Здесь счет опять же 8602. И далее уже назначение целевых средств комиссии банка, заведения и обслуживание расчетного счета. Движение целевых средств я здесь вот выбрала содержание аппарата управления. Если здесь открыть галочку по, по вот этой черной стрелочке, раскроем, здесь будут некоторые виды движения целевых денежных средств. Ну вот, я посчитала, что наиболее оптимальный это содержание аппарата управления. И дальше статья о движении денежных средств комиссии банка. То есть комиссию банка я вот разношу следующим образом. Что дальше? Какие еще расходы? Есть расходы за бухгалтерское сопровождение. У нас постоянный ежемесячный расход. Здесь я пишу уже по-другому. Здесь стандартно идет оплата поставщику. Как обычно, мы пишем, вот здесь у меня пропущена статья движения денежных средств. Кстати, забыла отметить. Но ну, здесь стандартная оплата товаров, работ, услуг. И дальше как я закрываю, когда приходит акт покупки, вот у меня есть уже несколько актов по 10 тысяч. Вот каким образом я закрываю. Ну, здесь понятно все. С формулировкой бухгалтерское сопровождение все это понятно. Можно писать там за какой месяц, можно не писать. А вот здесь счета учета, я также пишу 86,02. Я пробовала по-другому, читала рекомендации, но когда я закрываю по-другому, у меня вылезают 90-е счета, которых не должно быть. Поэтому, если вы знаете какие-то другие способы. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Следующий вид расхода. Смотрим по банку. Банковские выписки. Ну, налоги-то с ними все понятно. Налоги, они, как обычно, здесь счета учета налогах. А вот в плане начисления зарплаты, в плане начисления зарплаты, зарплата, все начисления... Значит, любой документ открываем и берем проводки 9 кредит Я здесь тоже перенастроила. До этого она начислялась зарплатой и налоги. Счет учета затрат был 26 шестой, И я поменяла настройки в программе. И здесь тоже внесла счет 86-й. Вот видите, 86-02-70. Начислена заработная плата и 860269 счета. Начислены налоги, то бишь вот наши страховые взносы заработной платы. То есть вот таким вот образом я провожу зарплату. Сейчас посмотрим, что еще в покупках. Вот в покупках тоже был, например, вот такой вот расход. Давайте посмотрим. Это вот здесь вот 116 тысяч это были закуплены продукты питания. Здесь вот здесь они прошли на 41 счет, а потом с 41 счета сейчас посмотрим, как они списались, уже не помню. Давайте попозже. Вот еще расходы были расходы, да, и вот поступление акта об оказании услуг, и здесь тоже у меня счета, то есть во всех актах об оказании услуг э, счета 86-е будут, а по 41 первому счету я уже не помню, как я сделала, сейчас посмотрим в оборотке. 41 счет, он закрылся, а куда закрылся, то есть продукты были куплены, списаны, сейчас посмотрим, как я это сделала, вот делала в июне месяце, по-моему. Ну, в общем, делала месяц назад, уже подзабыла сама. Так. Лучше через анализ счета. Анализ счета 4101. Тоже списаны на 86 счет. Каким документом? Все, я вспомнила. Документом продукты эти я списывала. Документ этот называется требование накладная. Вот этот документ. То есть на основании поступления делается документ требования накладная. И в счете затрат вместо стандартных, как всегда, там 20-26, я проставляю 86-й счет. Ну и здесь пишу назначение целевых средств, расходы на продукты питания. Движение целевых средств, проведение иных целевых мероприятий. Тут вот движение целевых средств, тут такой... Насколько я понимаю, достаточно закрытый справочник, и вручную тут ничего добавить нельзя, приходится выбирать из того, что есть. Ну вот, таким образом я сейчас веду учет в этой организации, и мне удалось избежать 90-х счетов, потому что как только у нас появляются в оборотно-сальдовой ведомости 90-е счета, они у меня поначалу появились, у меня сразу автоматически при составлении декларации НДС и налог на прибыль начисляются налоги. А налогов у нас не может быть, потому что это благотворительная деятельность. И наша организация должна, так как находится на общей системе налогообложения, мы обязаны отправлять НДС и налог на прибыль, но у нас они получаются пустые, то есть без начислений. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Если у кого-то есть опыт ведения бухгалтерского учета в некоммерческих организациях, пишите, пожалуйста, в комментариях. Пишите на электронную почту, которая на моем сайте. Буду рада пообщаться на эту тему и поделиться своим опытом. Помните, что лучший способ сказать автору «спасибо» – это подписаться на канал, поставить лайк или поделиться видео с друзьями в соцсетях. Всем пока!